Они сказали Сынок, ты не такой, как все Ты рожден для подвига Как ни странно, они были правы пришел, чтобы спросить у вас, разве не имеет права человек на то, что зарабатывает в поте лица своего? Нет, говорят нам в Вашингтоне, все принадлежит бедным. Нет, говорят в Ватикане, все принадлежит Богу. Нет, говорят в Москве, это принадлежит всем. Я отверг эти ответы. Вместо них я выбрал нечто иное. Я выбрал невозможное. Я выбрал восторг. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым, где ученого не стесняет ханжеская мораль. Восторг может стать... И вашим городом тоже. Джонни, тут повсюду включились сирены. Давай быстрее. Простите, сударь. Я не хотел мешать. Не трогайте меня. Отпустите меня. Оставьте себе мое оружие. Не мог бы ты взять коротковолновую рацию? Уж не знаю, как ты уцелел в авиакатастрофе, но я вообще не любитель задавать вопросы проведению. Я Атлас, и моя задача — сохранить тебя в живых. А теперь вперед. Нам надо перебраться повыше. Вдохни поглубже и выходи из ботисферы. Я не дам тебе права. Нам надо выманить ее из укрытия. Но для этого ты должен мне довериться. Я достану тебя. Словно ей только что отдавили хвостик. Интересно, у него еще осталось хоть немного. Надо, Слышишь? Пошли. Да ты просто слабак! Эта рыбка даже не достойна того, чтобы скормить ее большому папочке. Трус! и всегда таким был. С железным папочкой тебе будет не лучше рыбешка. Скоро станет ангелом. Ты в порядке, парень? Когда принимаешь плазмиды в первый раз, это сшибает с ног. Но зато теперь самое время лезть в драку, да? Режь. Затем дави. Удар на раз-два. Помни удар на раствор. Отвали! что мне очень жаль, я больше не буду! Нет! Дары в дары Нептуна. Найди там мою семью. Моляю. Некому будет искать тебе эту песенку. Так что... Мамочка ушла. И папочка тоже. Погоди. Это уже все было, а не... Почему с вами нет? Почему это все сегодня? А не тогда, когда ты был и сладким. Почему мамочка не? Плазмиды все изменили. Они уничтожали наш разум и наше тело. Мы не могли с этим справиться. Лучшие друзья убивали друг друга. Младенцев душили в колыбели. Весь город взбесился. Продал. Я же не дурак в конце Я буду концов. делать что захочу. Это мой Адам! Хочешь по-плохому? Или лучше по-хорошему? Я могу и так, и так! Открой эту чертову дверь! В последний Я раз спасибо. предупреждай! Никто меня теперь не захочет! Открывай! Эй, Фрэнда, ты можешь мне объяснить, почему у тебя вот уже три недели в стене упорной дыраках Спас от метеорита? Нет, я, конечно, не Шекспир, но все-таки пытаюсь руководить приличным театром. Ко мне приезжают из порта Нептуна, хотят немного развлечься, а тут это вонь у тебя из выгребной ямы. Наведи порядок. Открывай! В последний раз предупреждаю.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 большой папочка. Она собирает Адам, он ее охраняет.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 Oh, my God. Вот ты и познакомился с Эндрю Райном, кровавым королем восторга. Будь он не ладен. Теперь ищи доступ к аварийному выходу. Свободную Добро пожаловать на распродажу. Свободную волю и свободный, <свободный трудою.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 Райан и Адам. Адам и Райан. Столько лет учебы, но был ли я настоящим хирургом, пока не встретился с ними? Как мы играли со скальпелями из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 Что да. Благодарим да, вас что за терпение. Тебе, все, что нужно, это тебе не джунгли. Если хочешь воспользоваться э, аварийным выходом, оно, тебе не не нужен ключ доктора Штейма. Это он тут всем заправляет. Но не рассчитывай, что он тебе отдаст ключ просто по доброте душевной. Штейман добротой никогда не отличался. Да и есть у него душа. Локоть! Выбегай! Это... Я кукла! Несчастная похваста! Иди сюда немедленно! Хватит тратить мое время! Она на верни... Надеюсь, было весело! От тебя раз! Иди сюда немедленно! не могу, что пришел! Ты опомниться не успеешь, станешь как новенькая, не забывай. Этот ловкач устроился в хирургическом отделении. Если хочешь его найти, иди по следам крови. Адам представляет новые проблемы для профессионалов. По мере улучшения инструментов повышаются ваши запросы. Было время. Я радовался каждому. без проблем. паразиты ждут, что доктор вылечит их за бесплатно. И чем они отличаются от того извращенца, который охотится на улицах несчастных, которых используют для своих чудовищных развлечений? Добро пожаловать на распродажу! До моего сведения дошло, что некоторые граждане научились скрывать торговые автоматы. Полагаю, мне не стоит напоминать гражданам восторга, что свободное предпринимательство – это то, на чем зиждется наше общество. Поразиты будут наказаны. прекрасно понимаю, что вы себе на умеем мне плевать, утонете вы тогда или будете ловить рыбу. Но как только восторг потечет, это будет уже не остановить. И я уж точно сообщу Райану, кому за это сказать спасибо. тем, что повторял одни и те же скучные формы. Встёрнутый носик, подбородок с ямочкой, полная грудь. Как прекрасно было бы делать ножом то же самое, что старик-испанец кистью. Камеры слежения. Повсюду чува эти чертовы штуковины. Это глаза и уши Райна. Родят паразиты. Мы... Сожгите врага в тысячеградусном пламени. Но будьте осторожны с огнем. Мы возрождаем город, а потом приходят маловеры и добавляют дегрить в наш дом. Тысячу адамов тому мужчине или той женщине, что остановит их. Иван, же Надеюсь, было весело. Все пути в восторге ведут к краю. Служба безопасности, мутанты, большие папочки, сестрички. Он что-то такое разбрызгивает в воздухе. Кажется, это называют феромонами и заставляет всех плясать под свою дудку.